В Казанском университете начинаются внутренние вступительные экзамены. Все, что касается проведения в онлайн-формате, это через нашу систему, я соблю с применением технологий прокторинга. Система, как я уже говорил, неоднократно очень серьезная. Студентка из Республики Беларусь в совместном проекте телеканалу Университета и Института международных отношений рассказала об обучении в Казанском университете. Мы всех приглашаем в Казанский университет. И теперь мы очень надеемся на то, что ребята из Беларуси действительно к нам приедут. На территории России снова наступила жаркая погода. Не прогнозируется, что вот эта жара, вот эта вот ближайшая такая жаркая декада будет отмечаться каким-то температурным рекордами. Дело в том, что в этот период, например, в 2010 году температура воздуха поднималась до 38 градусов. Сейчас же близко такого даже не наблюдается. Всем привет! В эфире Универньюз в студии Энджи Минибаева. В 23-м заседании Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва принял участие ректор Казанского федерального университета, депутат Госсовета Республики Татарстан Ильшат Гафуров. В рамках заседания были рассмотрены 26 вопросов, в том числе 5 проектов республиканских законов и 7 федеральных законопроектов. На заседании были подведены итоги работы парламента в первом полугодии 2021 года.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 Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров провел очередную рабочую встречу с руководителями основных структурных подразделений. Обсуждался вопрос участия представителей КФУ в конкурсе на соискание международной премии «Мы вместе», которая посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года. Объявление итогов и торжественное вручение премии запланировано на декабрь 2021 года.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 По итогам 12-го национального рейтинга университетов за 2021 год Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших. Была проведена оценка деятельности 341 университета России. Деятельность университетов оценивалась по шести критериям. Образовательная деятельность, бренд, научно-исследовательская деятельность, социализация, интернационализация и инновация. Рейтинг подготовлен информационной группой «Интерфакс». Учащаяся девятого класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Парвара Парамонова успешно сдала экзамен сэра Исака Ньютона. Тестирование было организовано и проведено факультетом физики и астрономии Университета Ватерлоу на английском языке. К экзамену ученицу подготовила учитель физики высшей квалификационной категории Ольга Храмова. Среди всех участников я вхожу в 500 из 1200, среди России первая и в Казани тоже первая.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 нарастает кратно нарастает ущерб а, таким образом и не зря именно вопросом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 что вот эта жара, вот эта вот ближайшая такая жаркая декада будет отмечаться каким температурными рекордами. Дело в том, что в этот период, например, в 2010 году температура воздуха поднималась до 38 градусов. Сейчас же близко такого даже не наблюдается. По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра Российской Федерации июль обещает быть жарким, чуть выше нормы в пределах полутора градусов. К светению среднемесячная температура июля составляет 20,2 градуса, но с учетом прогноза температуру может равняться плюс 22 градусам инджа миибаева тимур табаров универ на этом все в студии была эндж ми сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях а также на сайте телеканала до новых встреч